всем привет кто еще не проходил айдроп в игре фарсайт сейчас покажу как лучше всего пройти шоу игра представляет она должна выйти с эфириум 2.0 то есть игра на rc-20 будет. вам дают начало вот такой корабль регистрация простая email пароли и зарегистрироваться. Вот уже появилась звездная карта. Он выбираем, где мы хотим быть. Ну вот, например, нажимаем сюда. Ну 22, 28 октября будет продаваться земли. Можно будет э, разбирать э, свои корабли, брать кредиты. Но это сниму, сниму следующее видео. Вот сейчас посмотрим. Какие тут земли есть. Так, ну, наверное, сюда. Это, по-моему, исследование. Вот мы вот, красиво сделано. Летим к звезде. Смотрим, есть там планеты. Да, есть планеты. Ну, заходим сюда. Вот эти сектора. Их, наверное, можно будет покупать. Но пока мы месяц... не открыто. 28-го должно пропуститься. Ангар. Заходим. В свой ангар. Вот у нас корабль. Чтобы заработать на второй корабль и предметы есть айдроп. Вот, заходим. Так, подать заявку на участие компании Адру. А, выполнить Отправить письмо. Так, заходим сюда на почту. Да, нет. да почта. Так, это не то. Вот, сайт. Заходим. Confirm. Немайл. Все. Мы подтвердили почту. Вот, почта подтверждена. Так, следуйте. Twitter. Входим в Твиттер, читаем, так, следуйте на Твиттере тоже читать, подписаться на Ютуб. Присоединиться в telegram Вот я подписался. Вот ихняя новость. Что 27 октября начнутся торги. Так. Выполнено. Все. Нам дали тысячи очков этих. Так, теперь мы что делаем? Присоединиться к сообществу один раз, перейти по ссылке. Дают где с половиной тысячи раз в неделю. Были Короче, сделать скриншот корабля. И ссылку поставить сюда. Сейчас мы делаем станцию. Делаем скриншот. Так, скачаем на всякий случай, скачаем файл. А теперь поделимся в соцсетях. Понимаешь? Твитнуть. Пишем что-то. Твитнем. Так вот я вставляю текст, картиночку и ссылку. Как ссылку так. Копируем здесь, копируем, да. вставляем твитнуть, <coughs> заходим на время, копировать адрес ссылки. Теперь мы вставляем сюда. Так, тут у меня пока месяц, месяц совершенно ноль. Таймер тогда... Так, Комментарии на YouTube. Нажимаете, тут будет ссылка. Вот видео. Можете посмотреть. Вот я оставил комментарий. Теперь переходим в свой профиль. Копируем ссылку. И потом там вставляете в поле и отправить. Приглашаете друзей. Так. Ретвит. Комментарии. Раз в неделю. Сделайте ретвит с комментарием, поменяйте файл онлайн и двух друзей. Тут ставим. Так, теперь двух друзей. Вводим читателей, копируем, собираем. Копируем, вставляем. Так, и возьмем ссылку. Копируем, вставляем, твитнуть. Все, теперь мы еще берем. Входим в профиль, в наш ретвит, копировать адрес ссылки, вставляем в это поле Представить на рассмотрение своим анагаром. Обзор можете видео снять на ютубе, сообщение в блоге. Отборный рассказ о форсайте И отправьте нам ссылку. Короче, в каком-то блоге можно разместить будет. В фейсбуке можно, сообщение в фейсбук, ну тут вы поймете. Так, что можно с Анхаром делать? Выбираем корабль, который у нас есть самый алимый. Луна. один. Э, броня. Установка. Установить модуль. Все, у нас пушка установлена. И вот так вот вы проходите iDrop, блокиру, разблокируете вот эти все предметы. Корабль 2 надо 100 тысяч кредитов получить. Ну, не знаю, проект, я думаю, стартанет. Интересно. интересный. Уже два года готовится к этому. Декабрь, Сефириум 2.0 комиссия там будет не такая бешеная как сейчас кому нравится игра регистрируйтесь графика хорошая ставьте лайк дизлайк пишем комментарии всем пока